Здравствуйте, дорогие мои девушки! Перед вами очередное мое видео. Мой прогноз для тех, кто хочет познакомиться. Итак, перед вами 1, 2, 3, 4. Выбирайте свою цифру и начнем. Как всегда напомню, что такую тему лучше, конечно же, обсуждать на личной консультации. Там более точно временные моменты я вам скажу. Более точно укажу кто вам подходит, кто не подходит, и как себя правильно вести, то есть какие свои, может быть, сложности выключать в отношении с противоположным полом, если они есть в вашей карте рождения, а они наверняка что есть. Итак, у меня окно открыто, не обращайте внимания. Если вы уже выбрали свой номер, я начинаю. Так, итак, начнем с цифры 1. Ну, я бы сказала так, вам попался капризный мужчина. Давайте немножко вот так вот сделаем, чтобы нам все в видео вошло. Подсказки будем добирать. Колода Оракула. Итак. Итак. Что вам советует ангел? Не бойся в жизни внезапности, но будь предсказуема. Возможно, ангел говорит... Хватит сидеть одной, хватит вот жрать эту свободу непонятную, хватит лелеять в себе эту и ценить эту непонятную свободу. Надо выключать в себе какие-то фантазии, что вот он сам приедет на коне, а я буду сидеть у хрустального окна, и все будет супер-пупер. То есть ангел говорит, выключай какие-то, Гиперфантазии, включай реальность, посмотри вокруг, как это все. И ангел говорит: настройся на семейные отношения, настройся на какую-то жертвенность. За все надо платить, если хочешь получить личное счастье, пойми, что вот этим надо ради этого какой-то частью свободы, свободы пожертвовать. Вот так ангел говорит. Еще ангел говорит. От своей свободы береги сердце. Береги сердца в прямом смысле слова, ну сердце как, как орган береги. Когда и где? Ну, скажем так, так как у нас тут хороший Марс, то есть возьмем вторник и понедельник, понедельник и вторник, с сегодняшнего дня три дня выходных, Четыре дня она познакомится, три дня выходных, с сегодняшнего дня. Сегодня, завтра, послезавтра выходной. А дальше ставим четыре галочки. Вот такая тут ситуация. Где? Давайте будем искать где. Где? Все, что связано с банками, оплатами, банкоматами. Все, что связано с поездками. Все, что связано с домом, около дома. Может, это знакомый или родственник каких-то соседей, допустим. А возможно, вы уже и видели этого человека. Все, что связано с детскими поликлиниками, все, что связано с род, с род домами, где еще, где еще, где еще? Ну, вот еще раз вторая подсказка: там, где банк, где. Может быть, это юридические конторы какие-то, когда мы подписываем бумаги, оформляемся. Вот в этих учреждениях, давайте еще возьмем подсказку, где же где, а это связано с опасностями, со шротами, кто не знает, это там где машины сдают на утиль потом, но это металлическое, там где продаются какие-то станки, что-то связано с опасными производствами. Ну, авто сюда тоже входит. Все связано с авто, с бензоколонками. Вот такая тут вот вам, дорогие мои, подсказки. Ну, вот как первая карта лежала. Смотрите, дорога-дорога. Это также связано с дальним путешествием. Не обязательно дорога по вашему городу, но, может быть, стоит в ближайшие 2-3 месяца заказать экскурсию и поехать. Вот в неожидаемом для вами составе, где сборная солянка, и вот там есть смысл, может быть. А может даже вы там в поездке попадете с чьей-то, поедете с чьей-то тетушкой или с чьей-то матушкой, и в дальнейшем она вас познакомит. Это вам такие дорогие подсказки. Теперь, кто он? Ну, он, ну, скажу он, мне нравится, что он, в нем мягкости хватает, но он упрямец. Он такой, наверное, как и вы. То ему нужен дом, то ему не нужен дом. Такой вот э не гипер домосед, возможно. Э -м, э -м, ну, самодур. Немножко, я бы сказала, самодур, но мягкий. То есть для семьи неплохо. Э ну, возможно, э такой... В душе революционер в плане, если вы скажете, там, иди, там, завтра надо подстричься, он говорит, он скажет, нет, не завтра, а послезавтра, то есть вот он такой немножко сам себе на уме и сам себе режиссер. Возможно, плавает тоже в каких-то фантазийных облаках, и у него пока что еще не до конца какие-то ценности сформировались, вот ценности семьи, ценности совместного дома. Был ли он женат? Ну, сейчас скажем. Ну, скорее всего, может быть, были у него отношения, но короткие по времени такие, какие-то короткие. Возможно, даже немножко там какая-то выгода была с какой-то стороны, но что-то не сложилось, не получилось. Про тему детей уж не знаю, даже тут что сказать. Есть ли у него дети, нет ли у него детей. Может быть, есть у него сын. Вот такая подсказка, как вот есть по внешности, ну, возможно, чернявый, возможно, темные глазки такие. То есть, или брюнет, или серо-голубые глаза. Вот тут очень перевернутая карта, поэтому она мне тоже смешала все карты. Поэтому расскажу так. Есть в нем большой минус, конечно. Какой-то вот он активную жизнь ведет, потом ныряет в какую-то, так сказать, в лень, что ли, или, ну, скажем, красиво так, это самосозерцание, он в себя уходит. И в этот момент, как будто вот никто не мешает ему, а все отвяли, все отстаньте. Вот такая интересная тут вот такой момент, момент такой, что... Уходящий в себя. Ну, очень хорошо, если такой человек еще какое-то хобби, помимо общественной, ну, общей такой жизни, ведет какое-то хобби. Хорошо было бы какое-то вот собирательство, может быть копательство какое-то, ну вот что-то такое. Теперь, какой вот он добытчик, вот это рядом, две карты лежат. Ну вот немножко его надо подстегивать, скажу так. Ему немножко женщина цербер нужна. Хорошая, мягкая, но где надо, так врубающая, такой хлыст. А потом опять хорошая, мягкая. И тогда вот такая семья, она, она долгая, идет на долгую дистанцию с таким человеком. Что вас с ним объединит? Ну, наверное мечтания о каких-то удачах вдруг, о каких-то подарках судьбы вдруг, скажем так, может быть, с вами вас с ним объединит похожесть в профессиях или изучение одного языка, скажем, владение уже, может быть, одним и тем же языком, какой-то интерес к каким-то тайнам, вот вас не может объединить. Вот, допустим, может быть, вы фэнтези любите смотреть фильмы, и он тоже мечтатель такой. То есть вот это вас с ним объединит. Может быть, интерес какими-то тайнами владеть. Вот такая, такой момент, знаете, как разгадывание, а что ж там было в египетской пирамиде, да? А что бросить и забыть? Ну, целыми днями пилить его, наверное, не надо. Его надо пилить по теме только, потому что сильно ворчащую женщину, возможно, он не хочет. То есть его надо уметь расшифровывать. вот Его надо уметь расшифровывать, когда он в хорошем настроении, когда он в плохом. Ну, может быть, если вам не нравится такая схема, можно иногда проучить и сказать, вот ты вчера был в плохом настроении, а сегодня я в плохом. Ну, то есть это, но не, это не предмет нашей сегодняшнего видео, нашей передачи, так сказать. Вот тут такие подсказки. И еще хочу сказать, что, конечно, смотрите, раз, два, три, три белых карты и раз, два, три, и четыре. Ну, это такая смешанная, конечно, но все-таки. То есть почти 50-50. Это говорит о том, что вы долго будете себя настраивать, подстраивать для того, чтобы идти навстречу судьбе, для того, чтобы доверять тем персонам, которых вам будет присылать судьба, ну, хотя бы через два месяца начинаете разворачиваться. Если очень вам где-то что-то прижало, если одиночество сажало, можете и раньше начинать эти поиски, но вот с учетом моих таких вот подсказок. Возможно, человек очень любит что-то водное, может быть, хочет, или у него есть аквариум. Вот как вариант, да, то есть, может быть, вот... Не сама рыбалка, а вот что-то водное любит. Или там на море смотреть, или ездить на море. Вот тут вот что-то так, такая подсказка. Кому понравилось, ставьте лайки. Ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Итак, цифра один у нас закончилась. Теперь у нас пойдет цифра 3. Ой, и перевернула. Авт, прям автоматически и так дорогие мои цифра 3 рисунок интересный там прямо чуть ли не куча куча чего-то то ли деньги то ли монеты то ли ситуации то ли подарки одна карта выпала мы ее вот так первый и положим так итак что дорогие мои цифра 3 что же ангел вам советует? Говорит, иди навстречу, будь лояльна. Вот скажу так. Не бойся внезапности, не бойся сюрпризов в жизни. Ты можешь выйти из дома, не знаю, в магазин за хлебом. Или можешь поехать и больную подругу навестить. Ну, потом так чуть-чуть ободрить ее, скажем. И случайно, абсолютно случайно познакомиться с человеком. Поэтому я вам хочу сказать, что... Может быть это еще подсказка на том на то, что свое мировоззрение, то есть свой, свой образец мужчины надо поменять, может быть слишком такого рыцаря, поменять в такого немножко рыцарь, но Робин гуд скажем добряк, который не жалеет деньги, который щедрый, который не жадный, который мягкий где-то. Не рыцарь такой вообще, знаете, впереди войско идет такой, там жесткач, там, знаете, вообще. А тут вот что-то помягче по... ангел вам говорит. Сделай помягче свои идеи по поводу, какой он должен быть. Смягчи что-то, да, смягчи. И выстрой. В ближайшие две недели построй прямо план. Вот пусть он помягче, может пополнее даже внешне будет, но... В прям... То есть во всех смыслах помягче, но... Вот я хочу такой план и хочу вот хотя бы две цели. Вы должны себе сейчас будете выработать после просмотра этого видео. Две цели... Ну, на тему, вот я с ним хочу то сделать и то. И вот тогда при вот этих непростых красных картах откроются вам врата и будут любые тут силы начнут вам помогать, скажу так вот. Возможно, тут есть подсказка, но насчет подсказки это обращаться, конечно, надо на личную консультацию. Итак, когда и где... Так, понедельник и среда, берем понедельник среда, сегодня, завтра выходной, 5 с, э, с галочками, эти активные для встречи, потом два выходных, 5 для встречи. Это не значит, что вы 5 дней должны где-то куда-то ездить и где-то бродить, но во всяком случае эти 5 дней э, спокойно, расслабленно делаем свои дела, но смотрим по краям, по сторонам, скажем так. Так, так, так, где? Где ж с ним можно познакомиться? Что-то связано с воздухом, с метро, с лифтами. Потом, так, что-то связано с магазинами, лавками, где продаются подарки. Что-то связано, еще раз, подарки, подарки. Все, что связано с церковью, какие-то лекции что все, что связано с покупкой, продажей часов, какие-то и, и ювелирные мастерские сюда ходят, почему-то мастерские прилетело слово, э, ну что-то связано с золотом, золочением, гальваника не, вот ювелирное еще расскажу и еще где, ну смотрите, бинго, когда мы лотереи выигрываем, когда мы делаем ставки, ну тут уж вот как-то так, да? И там, где что-то наливают, давайте в прямом смысле считывать рисунки, вот изображения, как символы, то есть вот э, чаши полные, там, где чаши полные. Ну, скорее всего, чей-то юбилей, чья-то свадьба, чей-то день рождения, я бы вот так сказала. Вот, как подсказка. Или когда вы едете разруливать какие-то дела, которые у вас сильно затянулись в бюрократическом плане, вот там тоже по дороге или прям там, я чуть не сказала, в зале суда, вот где-то там в ожидательной комнате, ожидаемом зале, можно встретить своего человека. Кто он? Он человек мистический. К нему, возможно, деньги липнут. То есть вот он идет по жизни, и ему сыпется, сыпется. Но, скорее всего, у него проблема в том, что как только он начинает кого-то любить, судьба, возможно, начинает отнимать эту персону. И вот у него на душе такая печаль, такая как магия. Думает, меня сглазили, что ж у меня такое. Ну, возможно, кто-то когда-то где-то его сильно проклял. И поэтому это, возможно, было связано или с разделом имущества, или с разделом наследства, или вот, ну вот что-то такое. То есть где-то он когда-то вошел в конфликт, и на нем немножечко носят на себя печати, которые надо чистить, убирать. Но это, опять же, тема, естественно, не, не здесь. Это тема личной платной консультации. То есть вот так вот неплохо. Тут, кстати, есть подсказка, что, возможно, Возможно, человек, переживший сильную авто, какую-то аварию, какую-то аварию он пережил. Вот, вот такой он. Внешне, внешне не знаю. Мне кажется, мне почему-то кажется полный человек, возможно, даже с пухлыми губами. Возможно, старше вас. Вот все, что я вижу в данной истории. То есть, ну, старше вас тоже на 60 на 70%, что да, но, во всяком случае, персона интересная. Где он работает? Давайте посмотрим. Ну, какая-то вот государственный служащий, может быть, вполне-вполне. Да? Вполне-вполне. Это не связано со стройкой, это не связано с какими-то салонами красоты. То есть я не могу сказать, что он врач или какой-то пластический хирург, скажем так. Но внешне человек дисциплинированный, вот что-то в нем такое, как за учителем, ну, такое ощущение, хочется его слушать и хочется ему вот внимать, скажем так. Какой он добытчик? Ну, он привык жить какими-то такими отрезками, его жизнь как лоскутное яркое одеяло, и, возможно, он сам сложно меняется, когда кто-то на него нажимает. Он меняется через волю судьбы, но он человек азартный в плане каких-то достижений. Возможно, даже ему не вот количество нулей хочется, допустим, заработать, а вот получится, не получится, вот как поймаю я удачу, не поймаю. Тут, вот, тут очень интересный такой момент, что... Добытчик, он как по наитию, по, по, на, по настроению. Поэтому такого мужчину надо чуть-чуть подкачивать и наперед рассказывать ему ваши планы, когда начинаете жить с таким мужчиной. А я вот это хотела, я вот это. Возможно, он подкорректирует, скажет это вот через это, а вот это потом я тебе смогу купить. Но, во всяком случае, когда ведется диалог, это уже галочка поставлена. Что вас с ним объединит, не надо сопротивляться, надо идти в ЗАГС и расписываться. И, возможно, э, возможно тут надо больше включать дружбу, такое сотрудничество, коллегиальность. Вот тогда на долгую дистанцию получится вот этот союз. Что отбросить и забыть? Внезапность. Какое-то, когда вы решили что-то, а через три дня передумали. То есть отбросите и забыть вот как блоха скачет, чук-чук-чук-чук, да? Вот, то есть будьте серьезнее, будьте сами стабильнее, и обещания и слова свои сдерживайте, то есть включайте как бы правильный Сатурн, и тогда все получится. У нас Солнце то входит, то выходит, свет забыла включить, но ничего страшного, снимаем так, вот, то есть отбросить и забыть еще какие-то всплески, то есть отбросить и забыть какие-то скандалы, я пойду к Люси, а вот я не пойду к Люси. То есть, может быть, заранее надо сказать. Знаешь, мне вот Люська там зовет, надо как-то мне к ней заехать. Вот, то есть, какие-то внезапности. И если вдруг захочет с вами идти, даже к Люси, иногда надо брать. Вот тут интересно, и вообще цифра 3, она не всегда легко разгадываемая. Это, знаете, как «Отец и сын и святой дух». Там много разностей, тональность понятна, но много разностей. Главное, что этот человек с ним интересно, человек-оркестр в какой-то степени, в нем много талантов сидит, может быть, не все еще проявилось, но вот так. Дорогие мои, кто, кому понравился прогноз, ставьте лайки, чтобы закрепить, чтобы закрепить, если вы хотите вот такого мужчину. Так, теперь, теперь у нас на повестке момента цифра 2. Сегодня уран выходит. Очень интересный сегодня. Ну, интересный расклад, скажем так. Так, что же Ангел-хранитель вам советует? Ангел-хранитель советует, что немножко будь такой поярче, поактивнее в отношениях, не будь флегматичней, да? Но чувствуй края, до какого края ты можешь подколоть, пошутить над своим партнером. Почему? Потому что вам человек глубинный, глубинных пониманий тут как бы выпал, и поэтому может даже и обидеться, если вы совсем лишнее что-то ляпнете. Но если вы будете... Тихим болотом этот человек может сбежать, он начнет скучать, он закиснет, как рядом с болотом. То есть какие-то всплески, подколки, шуточки такие, ля-ля-ля, ля-ля-ля, необычно. Даже могу сказать, может быть, даже секс в соседнем доме, на чердаке, ну вот скажем так, то есть тут что-то надо вносить яркости, необычности, и тогда вы этого человека на всю жизнь к себе привяжете без всяких магий, скажем так. То есть вот я вам объяснила, что ангел вам советует, когда и где. Ну, скажем так, воскресенье однозначно и, и, и воскресенье и вторник, вот так скажем. Смотрите, как интересно, здесь Марс и здесь Марс. Вот вам человек сильный, человек большой сексуальной энергии, с большим сердцем особо может не жадный быть но это смотря какой там папа был да ну в общем тут интересный мужик с таким не соскучишься мужик любящий экстремал какой-то экстрим может быть любит дрифтовать на машине может любит дайвинг то есть вот что-то такое значит не вам назвала сегодня завтра послезавтра и в общем четыре дня выходных пять дней галочка активных, четыре дня спокойных спим, отдыхаем, пять дней ищем, смотрим вокруг, кто вокруг ходит, кто, кто бродит, кто к нам подкатывает в прямом смысле слова. Потом, так, так, так, кто он? Он человек азартный, я не говорю, что он там целыми днями все проигрывает, но какой-то азарт у него есть. На что-то интересное глаз загорается, где скучно, глаз потухает. Вот такой интересный, активный, еще раз скажу, скорпионистый, буква «С». Видите, такой вот, такой вредненький, но умеет достичь своей цели. Что еще по профессии? Давайте посмотрим. трудно подчиняющийся если уже в статусе маленького начальника, уже хорошо. Где работает? Может и в полиции работать, вот. в каких-то назидательных органах. Может быть начальником маленькой шараги, ну допустим продавец, какая-то шарага по продаже чего-то и в подчинении женский коллектив тоже может быть. Может какие-то перевозки, связанные со строительством. Может любят иногда какие-то благотворительности устраивать, тоже хорошо. Возможно, интересуется творческими персонами. Возможно, каким-то боком имеет отношение или к каскадерству, или к альпинизму, к дайвингу, или ну, вот, какие-то съемки кино каким-то образом. Может даже и художник быть, кстати, который делает декорации для театра, для кино, тоже как вариант. Может быть, дизайнером каким-то. Ну Тянет в это, тянет. Ну, конечно, по большей части может быть таким или магом, или полумагом, каким-то мистиком тоже. Тут тоже эта история. Вот, смотрите, в теме внешности взъерошенный, интересный, как, такой как то ли ежик, то ли как молния. Вы увидите в нем такое птичье какое-то в облике. Может быть носик большой, может такой вот носик длинненький, потому что сильный Марс, Марс это нос, может дать удлиненный нос, немножечко такой большой носик на лице. Это вот вся сила вот этого мужчины, она на выворотку, значит. Резкие движения, такие резко, резко вот сидел, сидел, вдруг сказал, все, ладно, я поеду, завтра приеду. То есть не в смысле он поехал там к Лене или к, к Люде, а вот он резко может принимать решения потому что сильный Марс, он в нем как включается, и человек поехал, включается программа, он едет выполнять эту программу. Какой он добытчик? Нормальный добытчик, он умеет... Он умеет долго работать в коллективе до тех пор, пока ему там кто-то сильно не начнет оскорблять или что, ну так как вариант. Выносливый, физически выносливый человек. Ну, может быть, иногда можно показать, может показаться, что он как бы жестокий, что у него вот планка жалости, планка понимания. Где-то вот, ну, как у других, может быть, она там вот ниже, да. Но вот он такой, вот так Марс ему диктует идти немножко на пролом по жизни. Плавенный любовник. Еще раз повторю, что вас с ним объединит. Какие-то совместные планы на будущее. Давайте на этих картах посмотрим, что вас не может объединить. Открытие каких-то запретов вы с ним будете отрываться, что-то запретное, что-то необычное, нестандартное. Ну, возможно, он любит на какие-то тусовочки съездить. Карта Шута, она нам рассказывает, может быть, он и потанцевать любит, если там до 20-28 до лет ему особенно, там такое что-то с танцами. Может быть, каким-то макаром и немножко с музыкой связан. То есть вот тут много наворочено, много наложено. Вот, какая-то индустрия, может быть, с модой каким-то боком. Тут вот я вам очень много тем пок рассказала, показала, открыла, где вы можете понять, будет вам подсказка на эту тему. То есть вас с ним объединит любовь к одинаковым зрелищам. Ну, допустим, кто-то смотрит КВН, кто-то на фильмы ездит, кто-то на какие-то спектакли какой-то актер, например, нравится. Вот это вас с ним объединит. И что отбросить и забыть? Ну, наверное, отбросите забыть в союзе с таким мужчиной не надо показывать, что или быть пытаться быть сильнее его. Тут тогда пойдет битва титанов, ничего из этого хорошего не выйдет, и вы просто будете сначала так хихи-хаха а потом, если он поймет, что вы берете, пытаетесь брать бразды правления над ним, он Тогда начнет защищаться, он начнет сильно защищаться, по-всякому защищаться, и, возможно, потом со временем захочет искать, да, вот он не хочет, чтобы его сильно терзали и оскорбляли. Вот Самое главное оскорбление он же, он же может удерживать обиды, да, вот, он тогда пойдет искать тихую гавань, где женщина журчит, как ручеек, и не собирается над ним главенствовать. Вот, дорогие мои, если вам нравится, вот такой мужчина, ставьте лайки. Если не нравится, то напишите, почему вы такого не хотите. В чем тут вы бы сделали вот такое. Хочу, но вот коррекцию вот в таком моменте. Да? Пишите свои мысли. И кто не подписался, подписывайтесь на канал, дорогие мои, если хотите, чтобы канал существовал. Уже говорила, еще раз повторю, потихоньку, со временем, возможно, в этом году будут переходить, основные интересные видео будут на Патреоне, там платные, там надо от евро, можно евро в месяц заплатить, вот там все будет, если вам интересно. Если не интересно, то вам виднее. Так, теперь на повестке момента цифра четыре. Цифра 4. Так, цифра 4. Цифра 4. Сегодня уран очень активный у нас. Прямо выходит. Ой, прям выходит, выходит и выходит. Итак, что я вижу? Итак, цифра 4. Что мы видим? Мы видим тонкого мужчину, ну, не обязательно физически, но тонкого, гармоничного, желающего, э, желающего какую-то гармонию ранимого. Что, ангел вам, дорогая моя, советует рядом с таким мужчиной? Быть доброй, будь вот такой, сама как фея, немножко будь в чем-то нежная, может быть, такая внешняя, требующая защиты, ну такая вот нежная тонкая тростиночка, ну не обязательно тонкая, но в смысле вот какая-то немножко эффект кис кисейной барышни, как раньше говорили, такая нежность, такая немножко как фея, волос распустила, никаких пирсингов, пирсингов никаких татуировок на пол тела, вот такая женщина его прельщает, то есть такая... Ну, может, богобоязненная, но ну, не обязательно. Сейчас эта тема, эти грани такие как бы нейтрализовались, ну, как сказать, стерлись. Поэтому вот будь э, мягкой, э, в чем-то послушной. Будь женщиной. Возможно, носи юбку, как я говорю, да? Носи платье, вот. Так, когда и где? Когда и где? Ну, обязательно тут идет... Воскресенье и суббота. У нас идет воскресенье и суббота. Вот. Сегодня, завтра выходной. Четыре активных дня и два дня выходных и четыре активных. Вот, вот в эти активные дни поставьте галочки, там ищите. Теперь где? Где? Возможно, найти фуникулер, перелет на машине, автосервис. Перевозки, работа что-то логистического характера, э, все, что связано магазины где мы покупаем карта денежки, где мы платим, банковские какие-то сферы, бухгалтерия, потом, потом, потом, общественные какие-то тусовки, группы, э, как правильно сказать, ну, посещение, компании, ну, вот общественное какое-то. Когда мы заходим, и там много народу, скажем так. Вот, и смотрите, как интересно. Чувствуете, да? Что-то связано с изучением Библии, что-то связано со светлыми темами. Я ни в коем случае... Слово «белая магия», дорогие мои, это все фантазии Веснухина. Магия, она белая не бывает. То есть, когда вы кто-то вдруг вам сказал, можете просто посмеяться в лицо. Я сейчас вот именно то, что связано церковь, религией, тра-та-та, тра-та-та, все понятно, да? Светлые направления, реально светлые, они а черные магии, прикрывающиеся белыми одеждами. Вот, кто он по, по профессии, ну, может быть, логист, может быть, бывший начальник, может быть, начальник средней руки. Э Любит людьми руководить, может, любит даже тайные интриги. Любит, возможно, хорошие парфюмы. По-любому любящий парфюмы. Такой любящий гармоничный, иногда ярко, красиво одеться. Не в смысле попугаисто, а вот любит со вкусом, любит стиль. У человека чувство гармонии обалденное. Где он работает, может быть, даже и врачом или ветеринаром, как подсказка. И еще, возможно, работает все, что связано с типографиями, с пиар-компаниями. Да-да-да, действительно. Вот с IT-технологии, компьютеризация, там, как они называются, ну, ну, сейчас вылетело слово. Ну, директор конторы, по где вот это все, у которого директор хостинга, допустим, ну, я не так... а, администратор, вот, администрирование, программирование, вот сюда все входит. Но, кстати, вот Марс говорит о том, что есть следы, Какие-то воен... военизированного. Или очень сильно в нем бы заело что-то от армии вспоминает, допустим. Или может быть, может быть, средней руки в секьюрити охране. Тоже как вариант. Кто он внешне-внешне. Как он, как он внешне. Кстати, может быть таким и красавчиком. Но таким красавчиком, у которого чего-то немножко не хватает. Вот таким шустрым, как птичка. Быстрые движения, быстрый взгляд. Не любят ждать женщину, которая три часа собирается. Да? Вот, вот такой, в двух словах, вот такой. То есть в нем много воздуха. Возможно, очень лоялен к детям, хорошо относится к детям особенно к своим скажем так вообще немножко в нем такое собственничество будет это вы сразу про почувствуете и вы тогда поймете что а вот кассандра рассказывает он самый да такой немножко себе на уме такой вот собственность да то есть вот вот такой индивидуализм очень большой вот. как он э -э какой он добытчик. Он нормальный добытчик, но видите, какая карта. Это говорит о том, что заначка у него всегда будет. Дорогие мои, <свят> заначка у него будет для себя, для любимого. Но человек увлекающийся, любящий быть регулярно среди людей, любит, чтобы его ценили в коллективе. И поэтому, скорее всего, он неплохой добытчик. Неплохой. Только надо вот ну, как-то правильно им руководить. Понимаете, любому человеку надо дать его продукт. Вот нужна нежная, тихая, кисейная барышня, тю-тю-тю, лю-лю-лю, вот может на какой-то немножко даже, может быть, немножко вышиб... вышибать пожалуйста, немножко. Да, я, не при... я вас не приглашаю, не уговариваю. Вот так я вам рассказываю свойства человека, которого вам хочет судьба подвести». Потом, что вас с ним объединит? Ну, вот любовь к какому-то бренду, любовь к каким-то запахам, любовь, допустим, отдыхать, ну, желание на каком-то курорте, ну, вот в каком-то каком направлении, допустим, да, вот может быть, объединит с ним немножко, или вы, может быть, подстроечку сделаете под его интересы, какие-то немножко завышенные запросы, чтобы у вас было чуть-чуть лучше, чем у соседа, чуть-чуть круче, чем у соседки. Вот это вас с ним объединит, ему будет нравиться, что вы, может быть, нежная вся такая, прозрачная такая, вау, требующая какой-то защиты, но внутри у вас такие вот высокий полет, высокой мысли какой-то вот такой, ну... Ну, то есть, ну, не хапужничество, а вот такое вот, то есть поддержите его идею, что отбросить и забыть. Его нельзя очень сильно три раза в день звонить ему, когда он станет вашим мужчином или мужем уже, э трындеть по телефону «ты где?» полные отчеты, вот вам не такой исполнительный штифунктирный мужчина, это тонкая материя, к нему надо особый подход, но он будет обязателен, он может ценить семью, особенно если будут дети, может быть, если у вас уже есть внуки, возможно, хорошее лояльное отношение к вашим внукам, но он не хочет, чтобы его зажали совсем, чтобы у него было ощущение, что вот так в 5 вечера ты домой, так к ноге, чтобы вот не было вот перебора с какими-то гипердисциплинами. Да? Вот с гипердисциплинами, то есть. И еще, возможно, он не любит женщину, которая произносит слово «халява». Вот тут тоже он настораживается и думает, «Она живет в каком-то своем таком мире, она верит в то, чего нету, и мне такая фантазерша, которая значит, хочет за чужой счет вот какие-то халявы получать». Вот тут не вляпайтесь. Вот, дорогие мои, конечно, все всей души желаю вам поскорее встретить вашего мужчину. Много белых карт. Это говорит, что скоро-скоро, может быть, в ближайшие полтора-два месяца, может, полтора, может, месяц даже. Вот если вы прослушали, если вы внимательно что-то недослушали, еще раз переслушайте. Что-то непонятно, напишите вопрос. Если вы внимательно инструктаж будете, так сказать, как инструктаж выполнять, то много шансов, что вы его встретите. И, кстати, вот тоже... Вот смотрите, цифра 4, воспринимайте это как подсказка. Возможно, это 4 часа дня, 4 часа утра, 4 число или 14, да. Вот если оно входит вот в эти, как я вам вот этот график рассказала, график для встреч, да, как бы поймать этого человека в свои сети, соединиться с ним. Вот обращайте внимание, значит, на четверки. Ставьте лайки и до встречи.